Здравствуйте. Делаю следующее видео, которое считаю видео как продолжение моего видео об отбеливании зубов и лечении брекетами. Очень многие люди сейчас поддаются у нас рекламе. Очень многие люди у нас поддаются навязыванию тех идеалов, которые, в общем-то, действенны только исключительно в Бамунде. Но извините, но миллиардами и миллионами ворочать будет не каждый. Очень многие из нас живут на достаточно такие скромные зарплаты, пользуются достаточно скромными ресурсами, пользуются скромными средствами, пользуются скромными деньгами. И я считаю, что все это достаточно, всего этого достаточно. Но зачем лезть, допустим, по здоровью в такие совершенно сумасшедшие процедуры, вот как, допустим, то же самое отбеливание зубов. Отбеливание зубов нужно звездам нужно тем, кто зарабатывает внешностью. Проституткам нужно. Тоже нужно отбеливание зубов. Конечно, говорю, они, они, вы понимаете, что у них рабочие рты. Будем уже говорить открыто, в открытую. Но зачем это обычным людям, я не понимаю. То есть в прошлом своем видео я называла такие, такие две альтернативы. То есть голову можно отпилить тупой пилу, это щадящее отбеливание, а можно отрубить сразу голову топором. Это будет просто отбеливание. Вот. Если вы все-таки додумались пойти в кабинет и сделать себе отбеливание, пусть даже щадящее, <laughs> мне смешно, конечно, об этом говорить, <laughs> вот, то вам, конечно, также еще, мало того, что щадящее отбеливание вы сделали, вы еще и получились брекетами. И вам, естественно, никто ничего не сказал по поводу того, что вам за вашими зубами теперь надо... Ну ухаживать, я не знаю, как за маленьким ребенком. Тоже за новорожденным, вы его с рук не спускаете. Здесь свои зубы вы должны тоже не спускать с рук. То есть вы должны либо пойти в простой кабинет, либо в частный кабинет, либо найти такого врача-стоматолога, который бы понял вашу проблему, и который понял, хорошо сказал бы, допустим, как я. Я говорю, хорошо, да, надо заниматься этой проблемой. Поймите, что на эту проблему и на решение этой проблемы вы отдадите сумму, может быть, даже втрое больше, чем вы отдали за отбеливание зубов. Но не думайте, что это так плохо. Та же самая стена и та же самая кирпичная кладка. Пример у нас с вами один. Можно по кирпичной кладке ударить кувалдой, как вы своим отбеливанием зубов, вот, и разрушить стену. Ну Правильно же, просто растворчиком в, этот, в эту разрушенную стену не восстановите. Правильно? Нужно будет нанимать людей, а то, что разрушили, аккуратно доразрушить и потом покупать материалы, эти материалы может быть еще и лучше, и дороже, и все это восстанавливать, восстанавливать, а может быть и рушить стену полностью заново, и все ее полностью восстанавливать. То есть точно так же здесь. Вы можете слегка отбелить зубы, а проблему себе нажить очень серьезно. Что вам нужно делать? Что может появиться, что должно вас насторожить о том, что у вас появилась проблема с зубами? В первую очередь, это повышенная чувствительность. Повышенная чувствительность, как у нас всегда говорится, это симптом кариеса. Любого, особенно, особенно это симптом начального кариса. Чем страшен начальный карис? А он страшен именно тем, что он как бы и не заметен, его как бы и нету. Люди о нем и не знают. Ведь никто по телевизору не кричит о том, что у нас начальный карис, стадии пятна, а потом стадии провалившегося, провалившейся стенки зуба. Нет, об этом никто не кричит, даже о стадиях пятна никто не кричит. Но вот о том, что вам нужно зубы отбеливать, кричат везде на всем перекрестках. Ну, может быть, оно и к лучшему. Значит, вот это вот пятно вам легко обнаружить даже самостоятельно. Вы садитесь у зеркала, сушите просто сухим воздухом. Источник сухого воздуха – это фен. Можете с принцовкой немножко пшикать на зубик. Зубик подсухнет, и после этого, когда ваша эмаль будет сухая, вы увидите, что часть зубиков потеряла свой блеск. Вот если эмаль все-таки даже после сушки уже не блестит, это уже называется стадия мелового пятна. Вот, то есть э, разрушена поверхностная пленка эмали. И поверьте мне, что никакие вот даже даже десять процедур сторлака, по первости, даже могут и не помочь. Потому что, во-первых, их надо правильно сделать, а у нас, как правило, не любит у нас анимация профилактика, гигиены у нас не любят заниматься. Лечить зубы у нас очень любят. Гигиены у нас не любят, хотя, в принципе, люди согласны и за гигиену платить. Но это просто такая ментальность медицины. То есть лечить больного и все, все, ты больной. А если это называется состояние предболезни, ну, тогда, ну, жди, пока развалится, жди, пока зубы развалится, да, придешь лечить. Вот. А предупреждением болезней у нас не занимаются. То есть медицина у нас пошла полностью в развалку с, тем, с той функцией, которую она, собственно, должна и выполнять. Она должна предупреждать болезнь, а не лечить ее. Вот. Таким образом, говорю, вам нужно идти в стоматологический кабинет, говорить доктору, что вот так-то и так-то я обеливал зубы, у меня появилась повышенная чувствительность, и мне теперь нужно покрыть зубы эмалию, Фтор, вернее, лаком доктор скажет, откуда вы знаете, но скажите, что читали в книжках. Вот, обязательно. Выполняется не менее 10 сеансов, после этих 10 сеансов делается, естественно, перерыв. Но если у вас зубы в запущенном состоянии, в общем, что должно наблюдаться? После вот этого состояния десяти сеансов у вас должно быть облегчение. То есть вы должны начать меньше чувствовать, либо чувствительность должна исчезнуть. У меня, допустим, было такое, но я зубы не отбеливала. Но все равно и в таком и просто, в простых случаях, тоже возникает деминерализация эмали. И зубы, зубы мы, я, по-моему, покрывала два или три раза, и у меня чувствительность зубов прошла. То есть вот это явление, как гипер, гиперэстезия зубов, то есть сверхчувствительность зубов, вам оставлять ни в коем случае нельзя. Вам надо узнать после, особенно если вы белили зубы, вам надо узнать природу и причину этой гиперчувствительности. Если у вас где-то что-то там неполадки, или, это другое дело. Но если у вас это, как правило, 100%, что это будет после отбеливания зубов, я вам все-таки рекомендую заняться вторированием зубов. То есть вы потеряли кальций и втор из зубов. Вот, запомните еще одну вещь, что есть пальцы, есть, вернее, пасты, которые содержат кальций и втор. Кальций и втор вместе никогда не уживаются. То есть сначала пользуйтесь пастой с кальцием, а потом уже пастой со втором. Если втор присоединится к гидроксиапатиту то уже кальцию там делать будет нечего. А кальций в зубе нужен тоже, потому что, источник, потому что он проводит нервную возбудимость. Короче, ну, микроэлемент нужен, так или иначе, и вы от этого никуда не денетесь. Вам нужно обратить на это внимание, если что, идти в тот же самый кабинет, если уж вы доверяете, если вы согласны платить, идите в тот же самый кабинет и говорите, что после вашего отбеливания у меня повышенная чувствительность. В принципе, это осложнение считается. И вот эту вот чувствительность они вам должны сделать и бесплатно, потому что это осложнение отбеливания. Это совершенно, это ежу понятно. Но у нас это не считает осложнением, то есть вы будете платить как за лечение. Поэтому приготовьтесь к тому, что вы ничего не докажете. Дальше, что вам нужно знать, значит, о том, что Одних только поверхностных процедур вам не хватит. Вам нужно внутрь будет вводить минералы. То есть кальций и фтор это однозначно, но помимо всего прочего еще и редкие элементы. Не буду называть какие, потому что существуют так называемые биологически активные добавки. Вот именно их вам нужно будет принимать, причем очень усиленно. Потому что вы не восполните тот дефицит, микроэлементов, которые вы ухробили при помощи щадящего, щадящего отбеливания. Этот дефицит микроэлементов вы можете восполнить только одним, принимая эти микроэлементы. Но дело в том, что, запомните, что БАДы, которые продаются в аптеке, это весьма малоэффективные БАДы, потому что это в основном неорганика. Это неорганические БАДы. Что это значит? То есть существуют э, микроэлементы и вещества, которые а, в общем-то, в таком состоянии, которое организм принимает на ура, а существуют микроэлементы, которые организм принимать не будет и не хочет. То есть, вот наша аскорбиновая кислота, которой мы дрожжем вот этим... Почему в 20 веке мы никогда серьезно не относились к витаминам? А вот сейчас я к витаминам отнеслась очень серьезно, и даже большей частью я лечусь БАДовскими витаминами. По одной простой причине. Потому что в аскорбиновой кислоте, в нашей аптечной, там был только один изомер этой аскорбиновой кислоты, а на на самом деле полное строение молекулы – это 7 изомеров, причем эти изомеры должны быть расположены пространственно именно так, как они расположены в природе. Вот тогда организм, это называется органический кальций, тогда уже организм воспримет, воспримет этот витамин С, на ура. И вы знаете о том, что витамин С является природным иммуномодулятором. Но только не вот эта ересь, которая продается в дрожже, которая только 5% саса, не причем что может один из замеров. Это равносильно тому, что человеку нужны две руки, а ему дают только одну, говорят, в себя хватит и одной. Вот точно так же вы рубите просто свой... Не пользуйтесь БАДами, которые продаются. Ни в коем случае не пользуйтесь кальций-д3 Этот препарат вызывает вывод кальция из костей, а не наоборот ввод. Да, безусловно, кальций усваивается только в он жирорастворимый витамин Это раз и только в присутствии витамина Д3. Поэтому кальций всегда принимается с витамином Д3. Поэтому обезжиренный творог никогда не ешьте. Это отстой. Это уже шлак. Он никому не нужен, он не усвоится. Потому что там нет жира. Кальций усвоится только в присутствии жира. Именно витамин d 3 вот в творожном жире. Поэтому обезжиренные твороги все делайте лучше сами. Пейте козье молоко. Но если козье молоко если у вас есть опасность лишнего веса, то есть вам нельзя, то козье молоком вы все равно сильно не напьетесь, но в козьем молоке кальция очень много, он очень эффективен. Но если будете брать это козье молоко, то в таком случае термически ни в коем случае не обрабатывайте. То есть ищите такую женщину, которой бы вы могли доверять, что козье молоко вы можете употреблять в сыром виде. Только в таком виде оно ценно. И то чтобы она его тоже не обрабатывала, чтобы вот как бы она вечером подарила, вы тут же пришли и забрали этого молоко. То есть именно вот, такое, вот в таком плане, в таком ключе надо подходить к этому. Именно БАДовские витамины. Ищите вот эти БАДы именно сетевые. Вся проблема сетевых БАДов не в самих БАДах, а в самой системе сетевых БАДов. То есть там люди подписываются друг над друг, подругой, якобы наставниками. Люди, они никакие не наставники. вас просто С вас будут просто вымогать деньги. Вас будут, с вами будут, что хотят делать, крутить, вертеть вас, они обучают этому, как манипулировать людьми, лишь бы только заставить вас купить то, что, и сколько им надо, чтобы они получили свои проценты. И ни в коем случае на это не кидайте. Если вы туда идете, то есть вы конкретно все, все я сама разберусь. Вы же не дураки, вы прекрасно, помогите мне разобраться вот здесь, помогите вот здесь разобраться. Не волнуйтесь, найдутся люди, которые поймут и которые вам объяснят, которые вам расскажут. Но только весь вопрос в том, захотите ли вы это слушать. Вот, а слушать это уже вам придется. То есть здесь вот такой выход, здесь есть еще и третий выходы, но это уже... Не по моей части, это уже как бы за пределами медицины. Вот есть, конечно, такие вещи, такой есть прибор-лучник. Вот, о нем я рассказывать не буду. Это очень интересный прибор, но там и система сама интересна. Поэтому э, все, что, э, все, что могу я вам здесь дать, я, конечно, вам дам. Э, я просто советую вам вспомнить э, ансамбль АБА. Ну, вспомните, певиц, вспомните солисток ансамбля «Абба». Неужели вы смотрели на диастему Агнеты, когда она пила такую великолепную песню «Сос»? Неужели нас кого-то интересовало, что интересовало состояние их зубов, когда мы просто были в невменяемом восторге от этих песен? Я, конечно, понимаю, что нынешнему Бамонду и нынешним нашим певицам, им просто нечем похвастать, кроме как своей внешностью. Голосов практически нет. Тексты безобразные, тексты тупые, глупые. Музыка вообще неинтересная, все деланное, все непонятное, все... Это ужас. Смотреть это все нельзя, это все неинтересно, это все не звучит, это все куплено, это поют деньги, там сверкают в глазах доллары, понимаете? Поэтому да, там и там стоят, там не пломбы стоят, это не зубы, это виниры, это металлокерамические коронки, это самый запущенный случай, потому что металлокерамические коронки это, это ужас, это ужас, потому что под них зубы депульпируются. Ну, сильно, тому, что человек. Какой человек лучше? живой или мертвый? Конечно, лучше живой. Точно так же и зуб. Зуб лучше живой, чем мертвый. Он дольше простоит. А там намеренно глушится, намеренно убивается зуб, он депульпируется для того, чтобы поставить эту красивую коронку. Но ведь он будет разрушаться. А время это идет, вы представляете, когда все это рухнет. Сколько я сколько приходили ко мне, сколько я видела разрушенной вот этой вот красоты, как они считали. А что под ней, это ужас, это полный кошмар, черные какие-то осколки, которые уже не восстановить. Теперь вам, после этого вам нужны будут, господи, имплантаты. Имплантаты у нас тоже, ну я не знаю, может быть их и умеют ставить где-то, ну пока только не у нас. Я помню прекрасно, как я на кафедре проходила, проходила ординатуру, я видела, как они начинали делать имплантаты. Ну и что, через полгода это все разъезжалось. Люди отдавали деньги, по тем деньгам 30 тысяч, это были очень большие деньги. Я ни не бывало, да, я. И потом вот эти вот все люди, они приходят к нам на приемы простым людям. Вы нам вот что хотите, то я говорю, интересно говорю. Ты 30 тысяч там платила, ты тысячи там платила, вот туда иди, пусть они там тебе и переделывают. А что ты теперь здесь требуешь? И много я потом и на медицинских сайтах очень много читала, очень много видела всей вот этой глупости, которая теперь. Вот, мне нужны такие-то брекеты, а мне нужны такие-то э, таки, такие имплантаты. Мне было очень интересно, я написала одну в комментариях, а что ты, ты, ты, ты у себя на лбу повесишь, что у тебя вот такие имплантаты стоят. Зачем тебе именно такие имплантаты? Понимаете, они приходят, они расстраиваются, что им отказывают в винирах, им отказывают в имплантатах, вот те, какие они хотят, они где-то прочитали, она решила, что ей нужны имплантаты. Но это вообще уже полная тупость, понимаете, такие вещи решает врач. Если вы придете к врачу, вы поверьте, что вот, допустим, та же самая вот аналог косметической операции, я могу эту косметическую операцию сделать базом. Есть специальные БАДы, есть просто специальные крема, которые совершенно спокойно сделают тебе эту косметическую операцию. Тебе не нужно будет ложиться под нож. Но люди не понимают этого. Люди не понимают, а где-то в социальных сетях... Вот... Я сейчас только вот начинаю до меня доходить, что, э, помните, как кто-то сказал, и все-таки она вертится, а ведь его священники составили отказаться от своего открытия, чтобы Земля наша вращается. Нет, вот и все, откажись, и все, он отказался, потому что понимал, что под угрозой его жизни и жизни его семьи, и его близких. А потом сказал, все-таки она вертится, и мы сейчас прекрасно знаем, что наша Земля вертится. Вот сейчас аналогично. Я не верила в то, что люди могут оказаться такими тупыми, что они... Категорично будут утверждать именно то, что им утверждают какие-то певцы, какой-то бомонд. Нашей страной правит концертно-спортивная бригада. Но вы знаете, что вот эти все бомонды, они живут совершенно другой жизнью. Не той, той жизнью, какой живет обычный нормальный человек. Именно этот бамонт и навязывает всем вам вот эти отбеливания зубов. Это им надо, они внешностью зарабатывают. Они пиарятся, а вы дурака выляете и гробите свое здоровье за этим пиаром. Мне вот это непонятно, поэтому глотать вам придется однозначно. И это мой вам совет. Вот. я просто хочу по поводу того, что я вот в социальной сети написала, что я говорю, не пейте минеральную воду, потому что вот, я больше года пила минеральную воду вместо воды, и говорю, я в результате выросли у себя камни в почвах. И мне пожелали, вот да, вот лечитесь, да будьте здоровы, вот выздоравливайте. Я говорю, чем мне выздоравливать? Сейчас говорю, у меня есть БАДы, говорю, у меня есть витамины, говорю, сейчас три дня, говорю, этого всего не будет. Вы не представляете, что потом... И я просто написала и ушла. Я говорю, мне не выздоровливать-то нечего. Говорю, болеть-то нечего. У меня есть БАДы, все, что нужно, мне есть. Оказывается, там один пишет, Боже мой, врач и БАДы, надо же! Ну все, это уже конец света. Или конец света, что существуют вот такие вот экземпляры, которые не понимают того, что наука уже давно ушла вперед. А они все у нас виниры с имплантатами ставят. Уже давно безоперационные без и технологии существуют, но вам никто об этом ничего не говорит. И вам вдалбливают в голову, и вот такие вот будут писать, ну вот это доктор, надо же лечиться БАДами. Я уже больше семи лет лечусь БАДами, не употребляю ни антибиотики, ни наркотики, ни обезболивающие. Ну в экстренных случаях я употребляю обезболивающие. А так вот у меня, говорю, у меня был бы и рак щитовидной железы, у меня была бы имя меня и уже. Ма... Я сейчас могла быть в присмертном состоянии, а я сейчас, у меня сейчас здоровье, как 18 лет было. Мне сейчас абсолютно везде норм, мне никто не верит. А, вот ты там была, то это, я говорю, у меня абсолютная норма. Они все прекрасно знают, что я потребляю БАДы. Но что говорить о том, когда у меня началась, внезапно началась язва, да, язва, причем желудка и 12-перстной кишке я совершенно четко перепугавшись нас поехала быстро в сетевую вот эту вот, в сетевую компанию свою где я была взяла тут же все необходимое пропила это в течение месяца сделала фгс и когда я пришла к нашим же вот моим же подругам по поводу того что у меня фгс показала абсолютно все запушивавшегося никаких нигде ничего вы знаете они на меня посмотрели просто как на дуру я понимаю что я поняла да это менталитет это, это тупость, это менталитет. Вот сейчас медицина как раз э, переживает очень даже переходную свою форму, скорее всего, когда уже давно стоит новое, оно уже давно не то что стучится, оно ломится в дверь, но его закрывать я, я могу сказать по какой причине. А по причине денег. Потому что все те вот эти у нас бонзы, которые стоят вот во главе вот этой медицины, им просто не хочется. Ну знаете, как вот уже закостенилось, уже деньги идут, уже... Ну зачем нам меняться? Зачем нам что-то новое? Вот когда они наконец додумаются поменять, тогда они вам всех предоставят вот этих халпухачевок вместе с галкинами которые все скажут, знаете что, и Бада замечательно, и магия у нас существует. Можно все и безоперационными, и без технологиями, когда они будут иметь за это деньги. А до тех пор, пока они за это денег не имеют, вы будете терять свое здоровье. Что вам нужно, вам выбирать самим. Либо терять свое здоровье, либо быть здоровыми и быть умнее всех этих вышестоящих вас людей. Всего вам наилучшего.